Дни открытых дверей Казанского федерального университета в этом году проходят в онлайн-формате на площадке Microsoft Teams. Для абитуриентов такой формат намного облегчает задачу, так как подключиться к трансляции можно из любой точки мира, даже не выходя из дома. 16 июня День открытых дверей прошел для иностранных абитуриентов на турецком языке. Во время стрима будущие студенты смогли задать все интересующие вопросы. Этот год у нас на самом деле особенный, потому что все вступительные, Испытания и сопутствующая отборочная процедуры будут проходить только в дистанционном формате. И приглашение на обучение мы будем оформлять не как в прошлом году на вступительные испытания, а только после того, как вы сдадите вступительные испытания дистанционно. Так, в период с 22 июня по 4 июля пройдет первая волна вступительных испытаний. Дни открытых дверей для иностранных абитуриентов на их родных языках стартовал 3 июня. В онлайн-трансляции приняли участие несколько сотен иностранцев из Китая, Мексики, Колумбии и не только. Уже завтра в 10 часов утра день открытых дверей для абитуриентов пройдет на китайском, а в 13.00 на английском языке. Лилия Талипова, Универньюс.